Внимание! Опасность! Google запустил новую систему наказаний за нарушения для рекламодателей. За основу взят принцип повторности. И да, наказать теперь могут любого в автоматическом режиме и лишь только по одному подозрению в намерениях. Интересно, за мысли преступления скоро начнут привлекать? Да, Google все больше становится похожим на большого брата. Эй, там, наверху. 1984-й это антиутопия, а не руководство к действию. Ну да разве они нас услышат? Так вот, что такое принцип повторности Водители в курсе, а для остальных поясним. За первое нарушение мягко пожурят и удалят только те объявления, которые нарушили правила. Тех, кто не задумается и допустит еще одно нарушение в течение 90 дней, ждет блокировка аккаунта на 3 дня. За следующее нарушение блокировка уже на 7 дней. Но если после этого не дойдет, то после четвертого нарушения попрощается со своим аккаунтом навсегда. И вот что точно не нужно делать, так это пытаться создавать новый аккаунт не поможет. Если обнаружит, а это несложно, что пользователь создал новую запись для обхода блокировок обновленной системы предупреждений, то аккаунт немедленно отключат. Лучше не нарушать 90 дней и все обнулится. В каждом случае рекламодатель получит электронное письмо с информацией о нарушении. После первого и второго предупреждения необходимо будет исправить нарушение и отправить форму подтверждения, чтобы возобновить показ объявлений. Новые правила вступят в силу 21 сентября. И вот что нужно сделать прямо сейчас. Проверьте, есть ли у вас неодобренные объявления. Если да... Устраните ошибку или подайте апелляцию, в случае, если считаете, что объявление было отклонено незаслуженно. Проверьте уже действующее нарушение. Проведите аудит учетной записи Google и сайта, на который ведет реклама. Удалите или измените в компаниях и на целевых страницах любые тексты и изображения, которые могут даже отдаленно напоминать нарушение указанных блоков рекламной политики. Подробнее с этими блоками можно будет ознакомиться по ссылкам в описании под видео. Если вы сомневаетесь в каком-то отдельном элементе или подозреваете, что Google может расценить его как нарушающий правила, то лучше измените его. Избегайте неоднозначных, провокационных слов в рекламе, двусмысленных посылов. А если уж так хочется отстроиться от конкурентов, то не дожидаясь вступления правил в силу, отправьте на модерацию свои креативы. Если они покажутся Google подозрительными, вам об этом сообщат, но при этом до 21 сентября вам за это ничего не будет. Не ждите, действуйте. А заодно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вебком. До встречи.